30. Во, видели? Вот. Кто Мы... пальцем тронет, зашибу сразу. Поняли, да? Я лезть. Ты, брат, стену и кого не бойся. Если кто на тебя нападет, то я ему покажу. Эй! Ты! На крыше Куда едешь-то? Ай! Ой! Э, что вы? Братик за пошу. Чего ты? Испугался? я я я я я я, -я? Испугался? Да я... Я лёг трус поспать, отдохнуть. А если бы они тебя тронули, я бы показал. Где они? Куда пошли? О! Говорят, на новоселье. На братцу-кролику. На новоселье.